Да, чуть -чуть. Спасибо, Когда я узнала о программе Автоплюс, действительно оно нас колохнуло, потому что мы увидели результаты наших партнеров, да, и оно нас впечатлило. Как за такое короткое время можно выйти на доход 6 миллионов тенге? Вы прислушаетесь, да? 6 миллионов тенге. Моя зарплата бывшего учителя, да, мне бы пришлось бы 6 лет трудиться, чтобы заработать эти 6 миллионов. И меня, конечно, впечатлили результаты нашего наставника, на, нашего наставника, нашего лидера Даулета Кокосова, который буквально за неделю сделал это легко, понимаете? Мы решили тоже с командой зайти и сделать. И на сегодняшний день, когда я зашла, это буквально 2 дня не прошло, я сразу же вернула 800. И сегодня я нахожусь на почетном столе, и рядом со мной мои партнеры Айжанат и Гульнара. И я, конечно, благодарю свою мощную команду, потому что только благодаря вам мы будем все на почетном столе. И до Бог, мы все получим двести долларов. Вы даже представить не можете, мы каждый день в чате поздравляем 10, 15, 20 партнеров с разных стран. Представляете, каждый день. Где было, в какой компании, или где можно было бы заработать такие, такие деньги. Вы даже представьте, как это каждый, у нас есть партнер, который каждый день зарабатывает, который в неделю один раз зарабатывает. У нас есть партнеры, которые за сутки это сделали. А мы что? Мы тоже это можем сделать. Благодаря нашим партнерам, благодаря нашим руководителям, благодаря нашим наставникам мы можем поменять свою жизнь благодаря компании «Неумелением Центра ЛТД». Мы можем заработать деньги, мы можем купить недвижимости там, где мы хотим. Без ипотеки, без кредита, без долгов. Всех приглашаем, всем рекомендую. день семьи я врач по специальности и чтобы заработать 6 миллионов мне тоже надо было энную сумму и ну количество лет работать врачебный зарплаты зарплат, вы сами знаете поэтому когда мне предложила моя подруга гульмира я не задумываясь сразу положила деньги и сейчас уже через пять дней я вернула свои 800 значит положила через пять дней они мне вернулись Сейчас уже третья неделя, я уже стою на почетном столе. Даст Бог, через неделю, через 10 дней я 10 За месяц 6 миллионов, мне кажется, для каждого, кто бы где ни работал, это очень хорошая сумма. Сейчас в нашем Казахстане. Так что рекомендую вам всем, пойдемте с нами в нашу команду. Меня зовут Айжанат. Я пенсионер, мне 62 года. Когда вышла эта программа «Автоплюс», первым делом Гульмира нас собрала и говорит команда, что будем делать. Я говорю, Бульмира, с закрытыми глазами я за тобой иду. Почему? Потому что когда нам разъяснили всю эту программу, я вложила свои 800 долларов 4 ноября в 2 часа ночи, а мне 800 долларов вернулось 9 ноября вечером. Представляете? Сейчас я вам уже на почетном столе. Так вы двух, двух людей не приглашали? А, обязательно. Сразу? Вы знаете, я счастливый человек. У меня два хороших крыла. Вот Лена и Булат. В Столете? А да. Я же не просто постыдлюсь. Поэтому они пригласили своих людей. Я, я очень им благодарна, потому что я как-то птица с двумя крыльями. Поэтому это может получиться у каждого, даже если у пенсионера Добрый день меня зовут валентина я тоже на пенсии и когда мне предложила гульмира я не раздумывая потому что мы в бизнесе уже много лет с ней вместе гульнара вот мы всегда в одной команде и когда я пригласила своих первых людей они точно также за мной пошли это Бахтыганым и здесь есть Алтеншаш. вот она с викамиминоборского это два моих крыла буквально через два дня я вышла уже на, на второй стол и Сейчас я буду, наверное, сегодня ночью переходить на третий стол. За <ш> <связывается> <ш> Вот когда мы берем ипотеку, я взяла ипотеку дочери, и мы радовались, что, ой, наконец-то купили квартиру, да, в ипотеку. А когда мы ее начали платить, 200 тысяч в месяц, молодые люди не могут даже родить, понимаете, боятся, Потому что как они жить будут? Поэтому моя задача сегодня – купить жилье. Понимаете? Или закрыть эту ипотеку, или купить жилье и сдавать. Моя цель такая. Поэтому, дорогие сенечанцы, <свят> другого выхода у нас с вами нет. Если мы пенсионеры на пенсии, нашли двоих людей, а вы говорите, что людей нет, мы же не в тундре. У нас людей много. Понимаете? И шесть человек, это тоже каждый из нас, может создать именно шестерку и с ней пойти... Ой, где у нас? <свят> Убрали из стола в стол. Всего три стола. Понимаете? Это легко. Это просто. Только нужно иметь жгучее желание и видеть свою цель. Все. Удачи всем! <связывая> я Бахтагану, Бородулих и пенсионерка тоже. Военнослужащий. Мы тоже. тоже. Когда мне мой наставник позвонил, Валентина Ахметовна, я сразу приехала и приняла решение тоже вступить в программу Мои два крыла тоже есть, они уже на подходе. Сейчас свои вернут, свои 800 долларов. И я вам всем рекомендую. Здесь легко, просто, просто надо услышать и поверить, когда уже видим, что результаты у нас по Казахстану уже такие хорошие идут. Каждый день человек что-то получает. и мы нигде не видим. В моей пенсии я довольно уже энную сумму заработала. Благодарю. вперед. А, Четыре кредита закрыла я, mm -hmm. Mm -hmm. И, вот, и благодаря программе mm -hmm. Моя причина почему, потому что когда дочь она поступила, ну я скажу, дочь, ну как обычно, давай я тебе куплю тесты, она говорит, нет папа, давай я сама знаю. ну давай, 15 баллов до гранта не хватило, ну и все, мне платить, и вот я кредит взял. Потом жизнь заставляет еще одно образование брать юридическое. Mm -hmm. Затем вот магистратура появилась, да, требовать. Вот кредиты у меня появились. Вот. Ну и потом, когда Гульмира мне предложила, я до этого тоже несколько нескольких компаниях работал, тоже разочаровался, как Давлит говорит, потому mm что -hmm. действительно так. И я подумал, слушай, была Каждый раз, как конец месяца сидишь, думаешь, блин, зарплат получил туда-туда-туда. Как говорится, Зарабатываешь руками, считаешь головой. Туда, туда, туда. И Когда мне предложили, я вошел. Почему? Думаю, ладно. Я вначале не верил, честно скажу. Это, ну, зя, когда взял, там, 800 долларов. А, а, а да. шайбезон? Да. Вошел, и сейчас я благодарен судьбе. Почему? Потому что мне дочь надо. У меня одна дочь, я ее в будущем думаю. Квартира надо восстание. Потом еще что-то надо, еще что-то. Ну, каждый же родитель хочет ребенку что-то оставить. Не только фамилию. А значит, говорит, а зачем папа ты будешь квартиру брать, я замуж выйду, завтра молодку. Келбала будет. Говорит, доча, квартиру возьмем, ты замуж выйдешь. Келбала мою фамилию возьмет. Как вы ее Не бойтесь, заходите. Как же, пока Давлет говорил, надо, чтобы прези что-то брать, надо дать. Советчиков всегда много. Советчиков всегда, по жизни уже больше половины, да вся аудитория определил часть жизни прожили. Но когда коснется какой-то вопрос, сидишь сам решаешь. Да, Советчиков да, никого нет. Да, да, да. Они только тебе совет: Туда не ходи, сюда не ходи, туда не, не надо. Жизнь наша, дети наши, будущее наших детей у нас руках. Как говорил мой хороший знакомый, "Ладно, дети должны жить лучше нас. Поэтому ради детей, ради этого действительно можно самому преподнес, казахстан. Ну что, Назарбаев, я тоже не хаю, ничего, не в политике. Ну, он же вам конкретно сказал, берите две коровы и Иногда люди хаяют, говорят, с кем презентации проводят. Слушайте, уважаемые, не надо на государство, не надо на это. Ты на себя посмотри, ты проверь все. Даже вот говорят же, потом, когда вот такую сумму будем получать, как знакомый говорят, походка у нас имеется Так что всем я вам желаю чтобы действительно семей пошел в авангарде, давайте а -а -а. уже а то, то Павлодар, то алма ну что, под другим солнцем живешь? Или у них все тут? Молодец. Давайте Добрый вечер. Меня зовут Елена. Я вообще в этой компании «Новичок». Вошла я в компанию 18 сентября. На сегодняшний день в нашей команде 30 человек. Если я не ошибаюсь, больше я уже потеряла счет, честно говорю. За два месяца у нас такой результат. И когда мне предложили войти в автопрограмму, в автоподсел, честно говоря, я испугалась, потому что я была не готова. У Меня спонсоры убедили, спасибо им большое. Вот. Сейчас я тоже перешла на второй стол. Тайпус, да вся моя команда следом пойдет за мной. Я очень вас всех жду. У меня цель тоже купить... У меня трое детей, сами маладшие 19 лет, дочечки, она учится в Новосибирском институте на втором курсе. У меня цель купить ей квартиру именно с нашей программы. Да. Спасибо всем. Спасибо, друзья.